Рецепт приготовления крема из сливок, молока, чая, корицы, кардамона и гвоздики. Домашний сыр всегда вкуснее покупного. Гладкая кремовая текстура рикотты в сочетании с терпкой лимонной цедрой и базиликом никого не оставит равнодушным. Поэтому этому рецепту у вас получится 3-4 чашки рикотты. Вы можете делать с этим сыром бутерброды, добавлять его в пасту и другие блюда. Количество вариантов бесконечно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Измельчить базилик. В большой глубокой кастрюле нагреть молоко и соль до 85 градусов, помешивая, чтобы избежать пригорания. 2. Снять с огня и влить лимонный сок. Дать смесь постоять в течение 25 минут. 3. Выстелить большой дуршлаг или сито двойным слоем марли и установить его над глубокой миской. 4. Медленно влить сырную смесь в дуршлаг с марли и дать стечь в течение 10-15 минут. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Виоложить сыр в большую миску. 6. Добавить измельченный базилик лимонную цедру и черный молотый перец по вкусу. Не перемешивайте сыр слишком долго. 7. Виоложить рикотту в герметичный контейнер с плотно закрывающейся крышкой и поставить в холодильник на 2 часа или на ночь. Рикотту хорошо подавать с чесночными гренками и оливковым маслом. Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Молока. 4-5 литра, соли 1 чайная ложка, цедры лимона 1 чайная ложка, перца 3 чайных ложки, количество порций 1-2-14. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Жду снова и желаю вкусного дня.